Я так сильно хочу поехать в Малин, но, к сожалению, моей мамы нету времени. Надеюсь, что до конца лета мы успеем поехать в Малин, начать раскопки бывней мамонтов. И, и надеюсь, еще, что со мной поедет мой учитель по палеонтологии.